Добрый всем день. У меня вот такая красота. Надо будет собирать яблоки, делать компоты. А видео сегодня для Марины Жмаковой. Всем говорю, красота у меня прямо на ветке. Яблоко сгнило. В этом году такая жара, что я удивляюсь, что даже яблоки выросли. Марина, ты у меня просила... Сделать видео о теплой подстилке. Начну с того, что морозов мы таких в эту зиму не ожидали. Было 35-37. У нас утятник холодный. Вот Считает доска, она не обсчитая. И вот в таком утятнике. Сидят. в таком утятнике вот она в одну досочку, считаю. обшита просто та вот стена и в таком утятнике было довольно холодно мы попытались вот этой вот блестяшкой не помню как это называется этот утеплитель сделали в итоге у нас начал появляться конденсат Стены все вынии были, все мерзлое, и среди зимы у нас не было другого варианта, как только сюда заложить конский навоз, так как конский навоз при влаге разогревается, то у нас все утки пережили эту зиму, никто лапы не отморозил и на улице буляли, и ну, здесь было все хорошо. На улице мороз был минус 37, подстилка была 3-4 градуса тепла. Вот так вот мы переживали эту зиму. Так что все просто. А если конский навоз заложить где-то вот сейчас, с августа-сентября, и сделать глубокую подстилку из опилок, то тепла будет намного больше, и зиму переживут намного лучше. Вот и весь секрет. Больше никаких секретов нет. Чего еще сказать? Вон, мои утки передают тебе привет. Он у меня беляж стоит. Молодой селезень. Да. Ты в кадр у меня попал. Любишь сниматься, да? Любишь сниматься. Уток хотели сокращать, но в связи с тем, что неизвестно, какая будет зима и что будет дальше. Сокращать мы их не собираемся. Еще сколько выведется утят, столько выведется. В общем случае в гнездах лежит 74 яйца. 25 утят бегают уже в вольере с мамкой. Ты опять у меня в кадре. Ну, давай, рассказывай. Скажи Марине чего-нибудь. Ничего не скажешь. Ничего не хочешь говорить. Или скажешь чего-нибудь. Глазки голубые. А голубоглазый. В этом году хорошее потомство дали. Хорошее потомство крепкое дали. Так что... А вот наш Хомыч, старейшина утятника. Чего Фомыч? Пережил зиму. А, в четверг он этому петуху привезем кур. Так что вот весь секрет практически. Ничего сложного в этом нет. Конский навоз, глубокая подстилка и теплота будет в утятнике. Я даже не знаю, сможем ли мы в этом году утеплить. Так как с лесом везде проблемы, с опилками проблемы. Но будем что-то думать. Может, минватой какой-то закупим, утеплим. У нас даже эти сквозные дырки, сквозная вентиляция. Вот так вот вот мы так вот переживали зиму. Все остались. Живы, живы здоровые, дают потомство. Вот у меня барышни еще на яйцах сидят. Тут яйцо принесли. А надо перенести. Кому из вас яйцо подложит? Держи, все, сиди, сиди, сиди, садись на место, садись. Садись, я тебя не трогаю. Садись. Так что ждем пополнения. Ну и, наверное, в конце месяца будем закладывать нашу теплую подстилку. Чтобы переживаться. Ну вот, Петька подтверждает. Так что, Марина, вот весь секрет. Ничего в этом нет. Все у нас хорошо, все отлично. Да, я покажу выгол утины изнутри. Петька, хватит на Ой, привезу в четырех барышень. Вот у нас тут немного, небольшое, мне даже за весь рост не встать. Здесь хотели сделать дверки, но как-то у нас все тут не доходит. Все продувается. Тут у них вода стоит. Нагревать удобно было. И вот сюда у нас все это затянуто пленкой. Пленку мы не снимали. Так что тоже надо будет все. Гуси орут, так что не слышно. Так что в этом году все надо будет вычищать. Такой вот небольшой у нас. Выгул, где зимой или там гуляют. Зимой у нас вот это все, вот даже пленка не снята. Все это закрыто пленкой. Здесь сухо, тепло. Сверху снег. Снизу выгул. Да, Петька? Скоро барышень тебе привезу. Все. Не будешь один тут куковать. Так что вот... Ничего страшного нет. Да, дальняя стена у нас тоже зашивается пленкой, чтобы сквозняков не было. И они, как в теплице, здесь у нас зимой гуляют. Каждый день. Ну, великие морозы, конечно, не выпускаем. Вот так. Все хорошо. Все секреты. Теперь выбраться отсюда. Все, Так вот. Пикалки. Сиди, сиди, сиди. Я тебе не мешаю. Сиди. Не на месте ты, конечно, сила на яйца, но гонять не буду. Так что вот так вот, Марина, вот такие у нас дела. это выгол для утят. Прямо изнутри сделан. Когда холодно, включаем красную лампу там. И у нас постоянно там открыта сквозняк. Так что все мои пернатые передают тебе привет. Пользуйся лайфхаком. Все хорошо. Пока.